Эссек, экспресс, супер, современный, эффективный курс. English. Хочу все знать. Дорогие друзья, я рад приветствовать вас на канале Питер Горбатюк. Сегодня у нас урок номер 53 и его тема «Актив и пассив в перфекте» прошедшего времени past perfect прошедшее совершенное время дорогие друзья я хотел бы чтобы мы сегодня еще раз поговорили о перфекте что же такое перфект перфект он может быть и настоящим и прошедшим и будущем времени в перфекте можно и спрашивать, то есть задавать вопросы, делать вопросительными предложения. Можно отрицать при помощи частицы нот в настоящем, прошедшем и будущем времени. И в эффекте можно утверждать в настоящем, прошедшем и будущем времени. Перфект означает, что что-то сделано в прошедшем времени, что-то Будет сделано в будущем времени к какому-то моменту. Или если было в прошедшем сделано, значит к какому-то моменту. И в настоящем времени перфект есть. Это когда в настоящем к этому моменту что-то сделано. Например, я вышел с ванны и я говорю, не я помылся, ай, вошет, это в прошедшее время. Может быть, я месяц назад мылся или помылся месяц назад. А я должен сказать I have сейчас. То есть, perfect в настоящем времени. Его очень надо четко понимать. Что это в настоящем времени. И если вы что-то сделали в настоящем времени, а глагол будет прошедшим, ну, я купил, например. I have bought. Я купил авторучку. Значит, вы показываете. Вот она. Я вот сейчас купил ее. I have говорит, что вы сейчас это сделали. К этому моменту. А «бот» – это уже в прошедшем времени. Может глагол быть правильный и может быть неправильный. Кроме того, в пифете еще необходимо, вот что сегодняшней теме касается. Это актив и пассив. Что такое актив? Если я кого-то, это актив. Если вы кого-то, это тоже актив. Если мне кто-то, это пассив. Если вам кто-то, то тоже пассив. Давайте разберем. Если я моюсь, это актив. Если я броюсь, это актив. Если меня броют, это пассив. Если меня моют, это пассив. Если я читаю, я в активе. Если мне читают, значит я в пассиве. Если вас взять, вы. Если вы читаете, вы пишете, вы броитесь сами, это актив. Если вам читают, вам пишут, вас броют, <coughs> это пассив. Ну вот посмотрим активные предложения. Вот past perfect. Это прошедшее совершенное время. Что значит прошедшее совершенное? Совершенное, когда имеется результат. Прошедшее. Но к какому-то моменту Вчера к трем часам Я закончил писать письмо Вот и все Если вы просто скажете Вчера я закончил писать письмо Это обычное предложение прошедшее Никакого эффекта нет Никакого глагола в прошедшем времени Вы не будете употреблять Обычное письмо Я вчера написал письмо Это обычное прошедшее время Будет, э, будет написано, значит, и э, usually, э, значит, э, wrote the letter yesterday, road Вчера написал письмо road А если вы хотите, что вчера к 11 часам или к 9, значит, вы должны употребить глагол had. Потому что прошедшее время к какому-то моменту прошлом и Если хотите сделать perfect в будущем, то вы должны сказать завтра, то есть понедельник, 11 часам я напишу письмо. Вот это и будет перфект. Все. Надо глагол hell употреблять. И элемент will. Tomorrow. Завтра. I will. Элемент will. Будущее время. Have. А потом return. Написано. Завтра будет Ретен написано, ретен к 11 by 11, мое письмо, my letter, вот и все. То есть perfect, это когда к какому-то времени что-то сделано, в прошедшем времени, к какому-то моменту, это perfect. А так обычное предложение будет в прошедшем времени, и все. Если вы хотите perfect в будущем результат иметь, вы должны сказать, завтра к 11, я напишу письмо, у меня будет написано письмо, I will Have written. Письмо. Значит, это актив. Это когда я напишу. Вот, допустим, еще такой пример. Я пришел вчера домой к пяти. Какое время? Прошедшее. Если бы вы сказали я пришел вчера домой, ну, без к пяти, было бы обычное предложение. I came to home. Я пришел. Вчера домой, yesterday. I came, came, прошедшее время, come, came, куда? To, mo, uh, to home, z, тихо не ставится домой. To home, yesterday. Это обычное прошедшее предложение. Вот. Глагол uh, пришел, берется, прошедшего времени. Come, came, вторая форма. А если вы хотите сказать, что я пришел вчера домой к... 5 часов. Все. Здесь будет head. I had come at home by five. Это понятно. Это актив. Я пришел вчера домой. Не ко мне пришли в пассиве, а я пришел. Значит, он написал письмо перед моим визитом. Видите? Можно же сказать, что он написал письмо не, ну, не перед моим визитом, а он написал письмо моему визиту. Это то же самое. Но если стоит э, слово э, before, перед, это тоже означает как бы к. Я уже говорил. Он написал э, письмо к моему визиту. Или перед моим визитом. Все равно это действие, совершенное в прошлом, к какому-то моменту. К моему визиту. Он написал уже прошедшее время. Перед моим визитом. Это все равно, что к моему визиту. То есть, оно было написано перед моим визитом. Поэтому надо это уловить, вот эту э, четкость такую, что если предложение о прошедшем времени, и в этом предложении действия происходит к какому-то моменту в прошлом, все, значит, там надо использовать глагол had, потому что прошедшее время. И это актив, потому что э, он написал неважно я написал, он написал, но он в активе. Они могут быть в активе, я могу быть в активе, ты можешь быть в активе, мы можем быть в активе, а если нам, мне, ему, ей, им, это все в пассиве. Им написано, им сделано, ему написано, значит, не он в активе, значит, это пассив. Я думаю, что вы это вы уловили. Итак, мы разобрали актив, это «я» когда-то, когда «он», что-то. Когда мы что-то делаем, это мы в активе. Когда нас, это будет пассив. Вот давайте рассмотрим пассив. Past perfect. Пассив. Это действие, которое совершается в прошлом к какому-то моменту. Но не когда мы, а когда нас. И вот улавливайте. Если past perfect, это результат. Или в прошлом, или в настоящем. Или в будущем. Потому что есть глагол had. Мы говорим о прошедшем времени. А как сделать, чтобы было не актив вот здесь, а пассив? Пассив сделать надо. Ничего не меняем. Только в всуньте вот это слово. Бин. Везде бин. Бин. Бин. Бин. А чего мы добьемся? А мы добьемся, что не мы в активе, а вот нас. Мы в пассиве будем. Только вставьте между глаголами head и come. Come переобразованным кам. Значит, вставьте вот эту красным выделенное пин и все. Это будет пассив. Ко мне приш... Допустим, я пришел вчера домой. Это актив. А когда ко мне пришли домой, к пяти. Если бы было без пяти, ко мне пришли вчера домой. Это было простое предложение. Пришли, пришли. Значит, пришли, было бы кейм. А у нас кам стоит? Почему? Потому что здесь... Пассив. Э, past пэфэк пас прошедшее время потому что к пяти ко мне пришли вчера домой к пяти значит это пф это прошедшее время но чтобы, но не я пришел а ко мне пришли, значит -с -с поставили bin вопрос решен, вот это и пассив ничего сложного нету, всунуть только bin, запомнить чтобы пэфэк сделать пассивным, надо вставить вот это слово бин. И все. Вот и все. А потом будет делать в континниусе. Там ставится уже бинг. Когда инговое окончание вот здесь. Не бин будет, бин. «бин», «бин» а бинг. И все. Так пассив делается. И уже наперед даже. Это будет еще следующие уроки будут, где будет пассивная форма в континниус. А в эффекте, когда есть результат, когда действие делается в прошедшем к какому-то времени, в будущем к какому-то времени что-то будет сделано. Если я кого-то, ты кого-то, он кого-то, это актив. А если его кто-то, или меня кто-то, или вас кто-то, это был в пассиве. Вот и все. И чтобы сделать этот пассив, надо вставить вот этот бин. Допустим, если я прочитал письмо, вот здесь предложение, я прочитал письмо к пяти ну или перед твоим приходом не имеет значения это действие о прошлом к какому-то моменту перед твоим приходом перед твоим визитом а когда мне прочитали письмо к пяти это значит я в пассиве что нужно? то же самое только добавить сюда бин прошедшего времени значит мне прочитали письмо никакое предложение кстати в английском языке не начинается с мне мною Тебя, тобою. Это раз и на всю жизнь запомнить надо. В середине предложения вот это «мне» может стоять. Но в начале всегда местоимение «I» или «you» или Z или V или «он» или «она», «she», «he» вот «it» и так далее. Поэтому возник в английском языке вот так называемый «пассив». Что если «меня»… Вот «меня помыли», допустим, вот здесь предложение. «Меня помыли». Это «пассив»? «Пассив» не просто помыли, потому что если я помыл, было значит, прошедшее I washed, я помылся вот, а если меня помыли, до какому то времени, значит должно быть had, вставили been и все меня помыли I had been washed by, ну by 10, 50 часам утра, am, например у меня помыто буквально I had been washed. То есть, меня помыли к 10 часам. Если я нарисовал эту актив, а мне нарисовали к какому-то времени, к 11 часам, к 10, или перед вашим приходом, или к выставке, не имеет значения к какому-то моменту, к открытию выставки, все равно это будет перфект. Если просто мне нарисовали картину, это будет пассив, но не в перфекте. Это в другом будет времени. Здесь хед не будет. И мне нарисовали к какому-то моменту. Это тоже ПФ. Но это, значит, помнить надо, что если мне нарисовали, надо сюда вставить бин. Бин. Painted. Paint. Рисовать. Painted нарисовано. Меня отправили перед приездом к каким-то высокого человека или меня отправили до 5 часов к какому-то времени меня отправили. Не я отправил. Отправлять – это send. To send – отправлять, тратить, проводить время. А если меня отправили, значит, начинается все с I. Если к какому-то моменту, как здесь сказано, меня отправили перед, или к какому-то моменту, значит, I had. Чтобы сделать, что меня отправили, вставляем bin. Вот и все. Ну, что еще тут вот внизу написано примечание? К означает не только к 5 часам, к одиннадцати часам, но и до. Меня мне про, прич, прочитали, допустим, письмо до твоего приезда. Ну, а какая разница? Или к твоему приезду? Меня, мне прочитали письмо перед твоим приездом. То есть может до стоять предложений, а может перед. Это пресловутый к. К твоему приезду или перед твоим приездом не имеет значения. Итак, пассив это когда меня, когда тебя, когда его, когда нас, а когда мы кого-то, я кого-то, ты кого-то, он кого-то, это все актив. Ничего сложного нету. И перфект это когда действие совершенное э, в настоящем времени к какому-то моменту. Вот я вышел с ванной, из меня вода капает. Все, я не говорю, я помылся, а я вошел. I have washed, it. у меня помето. Купил ручку. I have button. I have bought Я купил эту ручку. Вот к этому моменту. Все. Это перфект настоящему времени. А в прошедшем это сделано что-то какому-то времени. Я прочитал вчера значит, книгу К пяти часам. Все. Это будет совершенное действие в прошлом. К какому-то моменту. Значит, глагол had должен быть в прошедшем времени. Вот и все. И в активе. Будет I had written. I had written, если написал письмо к 11. А чтобы сделать его пассивом, вы всовываете I had been written. Вот и все. То есть мне написали письмо. Дорогие друзья, наш урок номер 53 приближается к завершению. Я хочу еще раз вам напомнить, что актив это когда я кого-то, когда вы кого-то, когда они кого-то или что-то. А пассив – это когда меня, когда тебя, когда вас, когда нас. Если я броюсь, значит, я в активе, меня броют, я в пассиве. Ты броишься, ты в активе, тебя броют, ты в пассиве. Никакое предложение не начинается меня, мною, тебя, тобою, их ими. В начале предложения это не ставится. Или «I», или «You», или «We». Вот эти местоимения ставятся. Поэтому и пассив существует. Для того, чтобы актив сделать пассивом, необходимо просто, хоть это будет прошедшее время, «perfect», хоть это совершенное время, хоть это настоящее время, хоть это будет будущее время, необходимо вставить просто одно слово «been». И вы активные поставите в пассивное предложение. Вот и все. Никакого тут такого особого, какого-то, знаете, такого такой вещи особенной здесь нету. На этом, дорогие друзья, наш урок номер 53 завершен. Вы были на канале пита Горбатюкс. Я вам желаю удачи, успеха. Кликайте, подписывайтесь на мой канал, делайте, пожалуйста, комментарии. Если вам не трудно, подписывайтесь. Всего вам доброго. So long. Пока.